<свят> <свят> <свят> <свят> а ладно, пожалуйста. Чё тебе надо? Пожалуйста, тебе надо? Помогите. помогите На тебе пиццу. Вот у меня есть пицца. Зела пошла в жопу! Зела пошла в жопу, посла ну шмот, пожалуйста, ну не то ж Поясни за шмот, поясни за шмот, ну... Смотри, вот свои силы да не ты! Книж! Желаю сейчас я сейчас сама тебе рот закрою. Собью Забью тебе. я забью Это ты не можешь или кто разбить? Я могу. Нет, нет. Да как бы Адриан, ты чё, охренел? Адриан, я сейчас тебе рожу сломаю. Да, Кабосе лучше, да, супергероев. Они тупие. И наглые. И наглей. Да, падла. Да, его надо позвонить мистеру Багу. И навалять это черепахи. Да, собака сутула, я сейчас тебе рожу сломаю. Рожу тебе сломаю. Догони, догони, догони. Идти, идти, идти, ай ла ла Тупая, а тупая, я, боже, черепаха, ты Знаю, где ты живешь. Не я не ночью, число, я сегодня тебе приду, чью, убью тебя, закопаю врач. Тупа, Иди сюда, сюда сел, Я тебя убью, кайдёл. А я в лабиринт тупая упаду тупая. сейчас, в лабиринт. Тупая. А. Тупая. Думаешь, я настолько тупая? Черепашка тебе надо там давлечку. А вот я упал, все, а теперь найди меня. Да, дракон, иди в задницу. А теперь дракон, найди меня копаем. Дракон в задницу иди. Бьешь, я тебя закопаю. Привет, отвали от меня. Закрываем двери. Да Бага, Бага. Мистер Баг, привет. Пока. Я, подруга, Анжела. Анжела хочет пожаловаться на твоего э, раба, <гас> ты, Я, ты, я ты тебя сейчас, поспустили? я те рот сейчас сломаю. Стрем, уходи ты не заберешь у это создание талисман. Бля. Отбой. Повторение письма для мистера Бабда. <сёк> <сёк> Но нету в сети, <сёк> пожалуйста. Ставьте мистера. сообщение. Я буду отправлять это письмо. <сёк> по <-моему. сёк> Муха, помогите мне. <сёк> письма, <сёк> привет, это я твоя лучшая подборка твоя лучшая твой драб, точнее черепаха избивает А он? Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Идти. Привет, это я, твоя лучшая подруга, Анджела. Пожалуйста, лучшая подруга, попрошу тебя завалить улицу. Алло, Алиса, я здесь, Анджела. Что тебе надо? Слышал уже, уже не первый раз слышу. А тогда говоришь, что у нас? пожалуйста, по моим часам уже пять минут. Прошло, как я трансформировался. Адри... Адриан. меня игнорировать собрался. Я написать... О, Привет. Дать Адриану... О, Мистер привет. Баг, для мистера так игнори... Ну, ну надо... все, я выхожу. Ходи. Привет. Ходи, подальше. Привет. А что на время? Слышишь? О, -о, -о, -о! О, -о, -о! Все. Ха-ха-ха. ты хищник маски? Не понял. Бо... Но... И как а -а -а! ты тебя а -а -а -а! выглядишь? Да ладно на. Это кто там? Хищник маски. Мистер Бак, помоги. Он мне сейчас чуть не зарезал. А... Я... А, мы без Анжелы видим. Мы не, мы не слепые. А чем мы так высоко прыгаем? Я, мой анализ что это не синти это угу. а, это... Твоя там, система там... сломаться, потому что это Синти-монстр. Это не Акума, это Синти Монстр, пожалуйста, не перебивай меня, не делай мне дурочку, я вообще-то Анжела Коммунная Созанельная. Делай с меня дурочку. Кто это Анджела на работу принял, ребят? Не знаю. искусство, интеллект, примат, интеллект. Пока я не сказал то, что это Синти Монстр, Анжела тоже не сказала. Супер шанс. Интересный факт. Не хочу интересный факт. Интересный Римат, факт, и что сами, мы... сами я, Римат, я тебя ненавижу, не гуляй, примат. Ты свой переполох использовал, на мне идиот. Я, я, я Видите mm -hmm, она, ага. и знать, что... Предмет, где сидит амок ама, то тогда можно контролировать Уберите, т т т т т. Уберите. Мы не мой. Я не могу лично убрать, потому что у меня еще переполох от балбеса одного. Давайте. И вылетел снова белый птером. На, забери почешешься. Получилось. Чудесный мистер Бак. Так, чё вы тут деретесь, полбецы? Ну, да он на его лицо, это же больной человек. И Вообще шизоид. кошмар. Больной человек, Шизоид. молчи. Ты не задумываться, почему Бражник не использует... на, грамм, на рублей. Не ну, используется ну, талисман? Да. Потому что... Потому что... Потому что... При твоей трансформации я буду лезть до примата. Неужели... Детрансформация? Адриан, Адриан ты Как в твоей неделе, а что ты делаешь? Андриан занят. Отвалите от него. Адриан, на тебе моя камера. Я видеть все, чем ты заниматься. Допустим, ты сейчас заходишь в свою комнату. А если можешь... я сейчас отключу эту камеру? Только попробуй. И все. И ты не будешь знать, где я находиться. Так да ты тупая, меня. я наглая идиотка. А, <свят> <поделать. свят> Но когда у тебя камера в сбой, я лезу до мистера Бага, а потом лезу забрать весь мир хочу. Я стану самым я, стану Ой, я стану че в всего мира. Ой, что <свят> это я? Немного не о том поговорила. А камера Адриана в сбой полезу до да, приматище mm -hmm. и при тупое а, я не а, будет, было, моим. будет моим я завладеть всем миром завладеть всей шкатулкой и миром браздник еще не отомстила Подожди, я тебе еще не отомстила подойди поезд. сюда я не о том Черепаха, ты знаешь то, что ты полицию на пятьдесят раз. Ч... Опа, привет, привет. А. наглый Э ты как спасмел деревья ломать? Ты знаешь? Ты будешь, в будешь садить их заново? Срочное объявление всему городу. Анжела устраивает карантин. Да неужели я карантин? Вот вали своим карантином. Каждого... Ты наша личность. Ты не знать личность супергероев. Навер. Я рассказываю простые секреты. Допустим, то, что Адриан у себя держит дома, дома кота, который не знает его нет. мама. Его вроде зовут Барси или мать. Что мать. Mm -hmm. Точно не помнит. Об этом не знать его мама. О чем это я там не знаешь, Адриан? У меня нет кота, Бартика. У который я... не знает да, мама. Ладно. У тебя чуть а крыша там едет. Там у меня нет кота. Адриан, быстро на карантин. Все на карантин, что не подойдет, тому ударю током. Ой, хочу выйти на... Иди я не хочу. Ты думаешь, что сюда? Иди сюда. Ряда, ты отсюда ты отсюда отсюда не сюда. Ты тупая, я ж тебе ничего не сделал. Объект. И меня тупой над балкой к, к, к, к Адриан, подойди. Спасибо, раз, да, раз. От, идешь, от, от меня идиотка. От, помоги, пожалуйста. Так, дракон, Дракон, давай, отпинай Вон, эту скотину, давай. скотину такую. Спасибо. Я очень рад, то, что ты мне помогаешь. Не, подошли, Не нахрен. Иди нахрен отсюда. Господи, Э тупая инаглая. Анжела отправилась на подаряк, но она вернется и разузнает, что за объект Риана дома. А то-то-то-рый выдаёт ошибки. Все, я спать, пожалуйста, отстань. Дай мне поспать. Канзела злая. Ты со мной спать будешь? Ну да. Ладно, я пойду в другую комнату. Я Нет. в другую комнату. В другую комнату. Всё, у меня ещё, Андрей. Козёл, козёл, верну. козёл. А Всё, я в другой комнате. Фу. Я за тобой следить. А, комната другая, поэтому ротик свой закрыть. Анджела, за всеми. Анжела, скажи, пожалуйста, где сейчас находится Адриан? В какой комнате? Где вот находится, где это конфиденциальная информация? Ага. О, oh, я no, вижу черепашку. Знаю. Я, захочу, я знаю, где он. Uh -huh. Так, Леди этот дракон, иди в баню. Хочу ему отомстить за то, что он меня тупой я... назвал. Я... Тупая, я... тупая, я... тупая. И... И... Р... А, а, а как а ты себя зовешь? Ну как тебе сказать? Адриан, привет. Я Ты, Алиса. сейчас туда зайду, чел. Ты думаешь, как... я не знаю, как туда зайти? Ты <соценно> знаешь. <соценно> я могу помочь Адриану. Иди, <соценно> <не могу>. Адриан Агресс. Адриан Зепанчен, извиняюсь. Чем тебе помо... может помочь Алиса? <соценно> У тебя есть пожелание? Значит, но тут же как-то зайти можно. Ну ладно. Я забыл Adrian... как. А Адриан Дюпенчин, последняя просьба. Тебе нужно помочь, если Мне хочешь, ты заткнись, пожалуйста. Если это твое пожелание, я могу так и сделать. Тебе нужно просто сказать, Алиса, хватит болтать. Алиса, заткнись. прозвучала неправильно. Алиса, хватит болтать. Хватит болтать, а. Все а Алиса болтать. Алиса. Все, я буду спать. Алиса мне приняла команду. Да мне насрать. Ты собака, чтобы команды Алица выполнять? Алиса